Мы любили, мы любили пророка больше, чем имущество, детей, отца и матери мы любили больше, чем пророка любили больше, чем вот эти три перечисленные категории. Мы любили пророка больше, говорит. Здесь правильно нужно понять, любовь от сердца, а все остальное в голове. То есть планы, имущество, план работы. План уделить внимание супруге, план уделить внимание, играть с ребенком – Это в голове может быть и должно быть. Здесь речь про любовь. Любовь у нас в сердце. И Али Радангхан говорит, мы были подобны человеку, который жаждет пить. Для того, кто... Вот сейчас через месяц у нас Рамадан как раз... Мы будем испытывать жажду только в воде. Мы не, мы не скажем «дай мне Рос-Ройс» или «майбах», мы скажем «дай воды». Поэтому как раз уже нужно планировать, уже нужно иметь в виду, что Ифтара, иншаллах, нам разрешат, Аллах разрешит, Аллах разрешит, а остальные разрешат. Поэтому имейте в виду, накормить постящегося это огромное вознаграждение. Это месяц, уже полива. Мы сеяли в месяц Раджаб, теперь этот месяц поливаем. Это, естественно, первый смысл, то есть мы продолжаем больше уделять внимание время религии, а уже в Рамадан мы будем пожинать. И весь год до следующего Раджаба всяко увидит человек, что он делал. Результат будет очевидным. Поэтому Рамазан через месяц, иншаллах, будет для живых. <coughs> Также следующий сподвижник, его имя НС, «Дабы, дабы имя Аллах, он говорит, это сподвижник из известен тем, что он с малых лет был у Пророка, он прямо воспитывался у него, и он говорит, не было ночи, чтоб я ложился спать, не увидев его. Сегодня, наверное. Можно только увидеть человека, который, если любит жену большую, конечно, пойдет на жену, посмотрит, если любит любовницу, пойдет к любовнице, если не сможет спать без того, что... Хотя бы не посмотрит на фото. Но и то, я думаю, каждый день не сможет. Здесь спадденщик говорит, каждый день говорит, я не мог ложиться спать, пока его не увижу. То есть настолько была привязанность к пророку. И сподвижник по имени Сяубен Радалангу говорит «В один день я подошел к посланнику Аллаха и сказал «О, посланник Аллаха, я вашу сущность, вот как раз слово о котором надо прямо акцентировать внимание, чтобы слушатели не понимали, что здесь любовь как будто между двумя мужчинами, чтобы они понимали, что связь какая-то с Германией, где два Парни любят друг друга. И вот споддержник подчеркивает вашу сущность. Не говорит ваши уши, глаза, брови, ресницы. То есть здесь не про тело идет речь. Тело может быть разным. Там красивое, некрасивое тело, как, например, сподвижник, самый некрасивый, который порог искал на поле битвы. Вот здесь говорит, я вашу сущность люблю больше, чем свою семью, и больше, чем имущество. Во всех, во всех изречениях идет речь про имущество. Прямо намекают на то, что человек любит имущество. На втором месте стоит семья. Но Господь говорит, я люблю вас, точнее, сущность, вашу сущность больше, чем что-либо. И когда я вас не вижу, у меня кончается терпение. Я говорю, ничего не могу с тобой поделать. И я, говорит, Думаю, размышляю о своей смерти, то есть, как она будет протекать, этот процесс, то есть, как я уйду из этого мира и кто после меня останется. И я, говорит, про это думаю и размышляю, что вот придет время, будет Судный день, будет взвешивание, будет цират. И, конечно, по воле Всевышнего, по милости, я, говорю попаду в рай. но, говорит, наверняка, говорю попаду, говорит, на уровень, где, говорит, буду ниже вас». А вы, как посланник Аллаха, будете со всеми посланниками и пророками. Известно, посланников было 313 посланников, а пророков было 124 тысяч, в другой версии 224 тысяч. Вы, говорит, будете с ними, говорит, но ну, уровнем выше. Я, говорит, буду ниже. То есть намек на что? Что он говорит, что в этом мире не может жить, не увидев пророка. Но жизнь-то у нас здесь не завершается. 70 прожил... 700 прожил, а разница? нет, там еще жизнь тоже есть в раю. И вот он говорит, как я буду жить, если вас там не увижу, а там уже жизнь вечная. Здесь мы живем временно, а там уже все вечно. Сколько, как говорится, успел заработать, в этой мире там уже будешь использовать. Это как вот на примере пенсии. Многие люди стараются в конце периода, ближе к пенсионному возрасту, прямо вкалывать больше, потому что... Эти специалисты, которые фиксируют этот бухгалтер, кто там, экономист, они фиксируют. А по последние пять лет он вкалывал больше. Значит, пенсион за больше. То есть люди в этот, в этот мир дают большее предпочтение. На вопрос, когда мы говорим про Ахират, там то же самое, после сотного дня уже не сможешь вкалывать ничего. Сколько заработал в этом мире, столько и получишь там. И. Здесь не все а я поздно опомнился, мне уже 90 лет, что мне делать? Просто нет. Переживание в сердце – это уже достаточно, это уже ключ, это уже кривой стартер, завести механизм, чтобы ангел записал больше, как будто не в 90 встал на а как будто в 9 лет встал на нас Это для Всевышнего не вопрос. Поэтому можно достаточно этим переживанием, но с каждым днем старанием в 90 лет – Заработать 900 лет вознаграждения можно. Так же, как в 9 лет встал на намаз, а потом как ходит, как Расгильдай, хочет намаз пойдет, хочет не пойдет. Хочет, да, хочет не сделает. Вот этому, да, может быть, вознаграждение, так как за 9 лет. Хотя он проживет, может, 90 лет, но в намазе с 9 возраста уже. А этот в 90 лет встал на намаз, а в 100 лет умер 10 лет намаза, он может и получить больше вознаграждения. Все зависит от намерения, от старания, кто сколько уделял за 24 часа время для всевышнего Творца. Вот так переживает сподерник по имени Селбен. И вот именно из-за него он ценится причиной не из послания аята из суры Ниса. <как> суры Ниса аят 69. Всевышний Аллах говорит на вопрос Саубэна, как я буду не увидев вас, ответ. Сверхнего Сам не посылает и говорит: Бисмилляхи рахмани рахим. Ва мэн юта Кто покорный, подчиняется и тогда делает Аллаху и посланнику. Кто подчиняется Аллаху и посланнику. Как раз пятница это признак нашей веры нашего подчинения, что мы подчиняемся Аллаху, потому что здесь сидим, потому что это фарс. Джума пропускать больше трех раз все, печать на сердце. Печать уже, возможно, хоть и выглядишь как верующий, возможно, и веры нету. Такие были ученые, которые уходились из этого мира без веры, а всегда ходил в Тюбатике, а оказывается, он не верующий. Поэтому, альхамдуля, мы являемся верующими и благодарим Всевышнего. И Аллах что говорит? «Кто подчиняется Аллаху и Посланнику, Аллаху алейхим». Вот этот человек будет с теми, кому Аллах даровал благо. На сегодняшний день очень много людей, которые говорят, дуа делают, чтобы было благополучие. Как сейчас мы видим, как страна, мир меняется, и уже вопрос возникает «открывать предприятия», потому что мы уже стали потребителями, но в религии то же самое, смотрите, благополучие, благополучие, кто-нибудь говорит, о Аллах, дай мне благодати, то есть дать, почему все время благополучать, получать, теперь давай скажи два вас о Аллах, дай мне уровень выше, хочу благодать, дать, это же вот лучше, вот это как раз нермет по-арабски, он будет с теми, кому он дал ниамет, а кто они, меня не дабиин, пророки. Кто второй? Саддыты, правдивейшие, кто правду говорит, уходит от лжи. Шуда, мученики. Кто от ковиду говорит, мученик? Кто в мечеть шел, ушел из этого мира? Кто хотел пойти в мечеть, но не смог, аджар пришел шахид. Уасса але и праведные. Ответ на вопрос. Получается, издавая это, что. Аллах хочет сказать этому сподвижнику, что если ты переживаешь, что не увидишь пророка, то знай, что ты будешь нара с теми. С кем? мара набийин, садыкин, садыкин, садыкин, То есть будешь с ними, говорит. Но это ответ не только Саубану, но, но, но и нам. Поэтому если… нет, не если, когда. Когда мы будем любить также. же как с пророка, то данный аят как раз таки для нас. Наша любовь будет подчинением, то есть признаком будет, что мы подчиняемся Аллаху и Посланнику, Мы будем именно с пророками. Это речь про рай идет. То есть там, в раю, мы будем с ними. Кто? Кто подчинялся Аллаху? С пророками будут на одном уровне. То есть будут их видеть. И это лучшее счастье, конечно же, После того, как человек увидит Всевышнего, лица, здесь будет его красоту, его, как говорится, джанал и